добрый день друзья сегодня расскажу о своей закупке пряжи в основном это акрил а также хлопок с акрилом и вязальная лилия чистый хлопок добрый день записываю первый раз видео я сделала закупку пряжи я начинающий вязальщик в детстве я вязала и сейчас мне захотелось попробовать э -э вязать разные штуки э -э посмотрела кучу видео э -э посмотрела в инстаграме э -э в Ютюбе, э -э и даже кое-что уже связала Расскажу вам про акрил, потому что я столкнулась с тем, что сложно понять вот это вот граммы на метры. Сегодня расскажу вам сравнительное и расскажу, что для чего, ну, на уровне новичка. То есть, если вы первый раз вообще столкнулись с выбором пряжи и... Даже не очень знаете, что вы хотите. Просто хочется повязать. Я надеюсь, это видео будет для вас полезным. Итак, все приготовила. Начнем. Итак, что у меня сегодня есть для сравнения в виде акрила и смеси с ним? Чистый акрил ⁇ это пехорка, детская но новинка, школьная. Кружевная, рукодельная и вот эта карачаевская. Не очень удачно, наверное, на камере черный цвет, но попробую вам показать ее ближе, включу дополнительный свет. Альпака шикарная пехорка, я в нее влюбилась, что-то ее вот мало где можно найти. Вот, это альпака с акрилом. Вот это хлопок с акрилом, джинс Тропикл. он меня поразил цветами, очень интересно, в, когда вяжешь, вообще все видео, которые, на которые я буду ссылаться, я вам обязательно ссылку оставлю в описании, и сможете посмотреть, и так же, как я, уже не буду повторяться с теми, кого я смотрела сама. В интернете. Вот эта альпака шикарная. Она достаточно толстая пряжа. С ней можно много что делать. У нее интересный шнур. Нить, связанная таким шнурком. Из остального, значит, вот это ирис, это лилия. И из лилии у меня начата салфетка из совместника, ввязалась в совместник. Вот здесь, для примера, я вам расскажу о крючках и спицах. Вот это вот Макромека Тон Ярн Арт повелась на цену и пока не пробовала, но расскажу вам о нем. Еще покупок. Это наполнитель я купила. И мягкий фетр. Ассорти я купила. Нужно побаловаться. Ну, начнем с акрила. Женщина, с которой я начала про акрил смотреть, она говорила о том, что... У нее э, очень чувственная кожа, и она не может носить шерсть. Я подумала, что ну, у меня, наверное, так же. И возьму-ка я акрил. И взяла разные. Видите, как я брала упаковками в совместнике. И я буду эти излишки продавать. Вот, потому что мне много не надо. И пока я как бы не уверена, что мне нужно. Купить можно будет еще потом. Значит, купила разные для того, чтобы, вот, собственно, снять это вообще видео и для себя понять. Все эти длины, длина, ширина, э э вес, этой нитки. Для меня это было совершенно непонятно. И бабушка у меня вязала из чисто шерсти. У нее там какие-то запасы бабушкины. А я как такое носить, например, не, не могу. Мне нужно обязательно какую-то футболку внутрь и.. Говорят там супер вот эти вот шикарные э, мереносы, которые не колятся. Но я подумала, ну, я только начинаю, э, я пока не собираюсь ничего продавать. И, в общем, не умею я вязать быстро и качественно, чтобы продавать что-то сразу, знаете, купить э, э, пряжу. Ну вот, смотрите, по ценам джинс тропикал и альпака шикарная, это самая дорогая пряжа здесь. Вот все остальное дешево и доступно. Совершенно вот будем сейчас разбираться. Акрил. Вот у нас рукодельная. У нее у 50 грамм на 175 метров. Это кружевная. 50 грамм на 280 метров. Школьная. 50 грамм на 150 метров и э, детская новинка 50 грамм на 200 метров карачаевская это самый дешевый акрил который э, у нас в магазине стоит 25 рублей моток в ней 50 грамм на 80 по моему метров что-то такое то есть она у них толстенькая вот кружевная очень похожа на ирис на черненьком удобно будет их сравнивать всех кружевная очень на ощупь очень похожа на хлопок и вот еще говорят про про вот это вот скрипучесть акрила. Вот мы сейчас это все посмотрим. Так, рукодельная. Ну, вот, наверное, рукодельная скребит. Но меня это как-то не смущает. Положила я ниточки друг на друга по цветам. Итак, друзья, вот я написала, и сейчас я вам буду это зачитывать. Достала я макрамекатон, у нее шнур плетеный, и она самая толстая, 50 грамм 45 метров. Карачаевская черная, идет после нее, 50 грамм 75 метров. Альпака шикарная, несмотря на то, что она достаточно пушится, как вязаным шнуром если ее натянуть то она получается такая же как карачаевская и вот видимо собственно по этому принципу она считается как 50 грамм 90 метров дальше по толщине уже акрил пошли школьная 50 грамм 150 метров Следующая, джинс тропикал моя хлопковая, решила я все подряд, совсем подряд сравнить. 50 грамм на 160 метров, далее идет рукодельная беленькая, это 50 грамм на 175 метров, потом идет детская новинка 50 грамм на 200 метров, и потом уже пошли совсем тоненькие у нас, кружевная акриловая 50 грамм. На 280 метров лилия, поменяем местами, 50 грамм на 293 и ирис, 50 грамм на 300 метров. Ирис от лилии а, по толщине ну, ну, не отличаются не неовороженным глазом. У них отличие в том, что ирис это мерсеризированный хлопок, он блестящий, а лилия она такой сухой, жесткий. Ну, условно, но он ведь не блестит, хлопок. Совершенно не блестит. Но зато из него отлично получаются салфеточки. Из ириса, конечно, будут немножечко блестеть. Ну вот, что вы хотите. Посмотря какая у вас цель. Таким образом, вот я для себя заметила, что вот эти мои детская новинка рукодельная джинс школьная и даже вот ну альпака совсем другая и даже карачаевская но ну, они не сильно отличаются и вот это все условное деление на вот эти метражи ну я бы в таком случае купила что подлиннее, детскую новинку. Она по деньгам будет также, наверное, также. Школьная тут самая дешевая получается. Ну, после Карачаевской школьная самая дешевая. Потом детская новинка, она меня полностью устраивала. Я из нее вязала. Миругуме такую совушку и подарила как э, висюльку на елку, буду пробовать что-нибудь из этого вязать. Так э, покажу вам, что я делаю с хлопка. И покажу вам такую вот безрукавку, которую мне вязала бабушка. Э, я думаю, что это. Безрукавка. Она вязана из Карачаевской. Я ее достаточно давно ношу, как а, а, ну, на холод или что-то, когда промозгла. Она объемная в ней. Косы, карман. Она вон вся в этих катышках. Я ее ношу в деревне. А, я думаю, что она сделана из Карачаевской. Это, акрил, достаточно толстые ниточки. И вот она по свойствам а, и по своим выполняемым функциям меня совершенно устраивает. Я бы не сказала, что это сильно в деревне носить. Просто я ее так ношу. И она такого уже вида. Но она теплая. Я ее ношу на флисовую одежду. и я это к тому, что акрил э, можно носить совершенно спокойно. Э потеть в ней не спотеешь, потому что ты ее надел на хлопковую футболку, на какую-то еще кофту. И для тепла, для вот спинку греть. Рукава у нее нет. Из хлопка вам похвалюсь. значит Вот это из лилии. У меня вязаная салфетка, еще не законченная. В ней всего 10 рядов, а будет 30 еще. Это образец из альпаки Шикарный. На ней написано, вот на этой альпаке, значит, рассказываю, на упаковке написаны всякие обозначения в том числе подходящие для нее спицы и крючок вот они написано 8 но это уж очень много при том что она такая же как карачаевская просто объемная получается нитка а если ее потянуть она совершенно не объемная я вязала это пятерка спицы пятерка я купила в данном случае это 80 сантиметров и я и связала путанку лицо-изнанка, меняющиеся. С обеих сторон она одинаково выглядит. Путанка на два ряда. Потом просто гладь. Потом вот здесь дополнительные лицевые были. А на изнанке я их связывала вместе. Плотное вязание получилось. Видите, как тут дырочки, а тут плотно. Потом попробовала, мне было очень интересно английская резинка. Потом думаю, давай-ка я вторым цветом попробую, как это будет выглядеть. И я, когда вязала вторым цветом, разобралась, как она вообще строится. То есть ее архитектура этой вязки, мне стало понятно. Очень нарядно получается двумя цветами. Ну и классика, это после, когда вяжешь, последняя петля всегда изнаночная, а первая просто снимается. То есть в рисунке она не участвует и всегда будет такой ровненький, красивый елочный край. Потом я пробовала вот такую делать. Это диагональная такая лицевая, которая меняется местами. Вот нашла, как это делается, разобралась. Вот такой пробник вязал Огромное удовольствие. Это альпаки шикарные. Это очень приятно ей вязать. То есть, вот, если вы ищете, чем вязать ребенку, можно взять пуфи. Знаете, что это такое? Это такая пушистая пряжа, толстенькая. А можно взять вот такую. Она очень приятная. Прямо так и я вам покажу свой хлопок я из ириса вязала это в юности еще вязала такие браслеты то есть я вязала крючком вот такой ширины потом крючком поднимала петельку с задней стороны и вот делала такие штуки Нанизывала на ниточку бисер совершенно. Ну, сейчас я уже знаю, например, это там какая-нибудь шестерка. А это какой-нибудь 12 номер, размер. Вот. Пробовала всякие штуки. Это все в юности я делала. Вот такие вот навязываются шарики. Это изнанка. Вот. Вот это... Макраме моего детства. Какую-то нам нитку дали. Вот. И мы ей пробовали. Вот. Я собираюсь из этого макраме сделать листики. А из этого полотно. И у меня будет такое полотно, закрывающее межкомнатную дверь. Фенечки. Фенечки у меня делались из ириса. Вообще, ирис это нарядная нитка, то есть она дает вот эту блестящую, ну, ну что сказать, мерсеризированный хлопок, не самая дешевая нитка. Самая дешевая нитка это лилия. И если вам нужно просто дешевую нитку, у нее... Вот она а, а о оттенков. То есть там вон черный лежит. А вот он, он Это почти белый, в котором я вижу. Вот белый, не белый, бежевый, серенький, э, золотистый, персиковый. Вот золотистый потемнее, персиковый посветлее. Вот без упаковки он даже немножко как будто по-другому выглядит. Вот. Пожалуйста, берите Лили, Она самая дешевая. А, ирис подороже. Но у меня его... Я им очень увлекаюсь. Мне очень нравится, когда есть палитра. У меня тут целая сумка этого ириса. И я как захожу в магазин, мне нужно брать мою сумку, чтобы понять, какого у меня цвета нет. Вот. Хотя... Продаются... Вот в магазине я штучно покупала. Продаются... Упаковками, да. Вот Лилия продается по 6 штук в упаковке. И у нее еще есть красивый красный цвет. Вот, собственно, красный еще у нее в палитре. Все, у нее 10 цветов. А у Эриса огромное количество расцветок. И он продается. Ну, то есть упаковки... Полкило. Ирис продается двадцатью штуками, потому что в нем двадцать пять грамм. И поэтому ирис... И он дорогой. Так, потом у нас еще есть флокс. Это, наверное, наподобие лилии. Флокс, он тоже 25-граммовый маленький, но он не знаю, по-моему, он вот такой матовый, как лилия. Приценилась, что я буду покупать. Посмотрела целую кучу видео у Ализе. Посмотрела целую кучу видео э, отвязки вот этих вот джинс-тропиков. Э, посмотрела про акрил. Там... И решила всякое разное попробовать. Вот, например, я вязала этим черной карачаевской. Она, в принципе, на на ощупь очень даже неплохая. Эм, суховатый такой. Вот ощущение от нее. От, ощущение такое суховатое. Эм, э, я вязала вот таким огромным крючком в две нитки. Две нитки. Эм, семь-восемь у меня двойной крючок семь 8 в две нитки я вязала такие сидушки на стул так так что может быть игрушечки, может быть детская новинка, она помягче и не во всех магазинах, я почему вот это все взяла, не во всех магазинах представлен весь этот ассортимент акрила в основном вот эта детская новинка и бисерная, и карачаевская. Так что вот э, сравнивать-то особо не с чем. А хлопок я вообще смотрела, хотела себе э, связать безрукавку, чтобы дома носить. Итак, я вот отвязала вот образцы небольшие из э, вот этих вот ниток, из пряжи, э, крючком, который у меня вот был э, 1,75. Сначала получилось рыхло, потом получилось более плотно. Одинаковые они все. Вот. А по деньгам самое нормальное по цене это у меня получается вот эта вот детская новинка и школьная. Собственно, вот эти вот две зеленые. Вот. Но смотря как Каким объемом ты это покупаешь? Детская новинка продается 10 мотков в упаковке, а остальные, которые сегодня у меня, они по 5 штук в упаковке. Расскажу еще про расход. Получается, вот этот ирис продается поштучно, если тебе нужно побаловаться и вязать какие-нибудь маленькие штучки вышивать картину, а если ты вяжешь какую-нибудь салфетку или скатер, то логично покупать большую упаковку, и поэтому они такими большими упаковками. Если ты вяжешь свитер или безрукавку, то, да, получается тоже упаковку. Ты возьмешь одного мотка, но один моток – это, знаете, одна детская шапочка – две пары пинеток, вот такой принцип, то есть это вот носки, наверное, нужно два мотка. ну и можно взять упаковку сэкономив и получать, ну выбрать цвет, который тебе нравится и сделать какой-то комплект, вот. Всем легких петель и увидимся еще. Всем легких петель и увидимся еще.